Почему Риту интереснее? Нет налога на прибыль, Риты освобождены от этой истории. Как инвестировать в валюте, в ту же самую недвижимость, как отбирать ее и при этом желательно, чтобы я не выезжал. Я на 153 доллара купил апартаменты в 181 городе США. В нашем портфеле есть компания, которая увеличивает дивиденды 52 года подряд. Представьте, Риты растут лучше, чем обычная недвижимость. Только чтобы чуть-чуть выйти в плюс, это не та история, которой стоит заниматься, поверьте. Сегодня разберемся, что лучше, инвестировать в РИИТО либо владеть реальной недвижимостью и чем отличаются два подхода. Также в этом видео я расскажу, как я смог исполнить мечту запустить 100 доходных квартир в 2020 году. Если вам нравится этот план, ставьте лайк авансом, смотрите это видео до самого конца и поехали! В 2014 году я вернулся в Россию, чтобы заниматься инвестициями в недвижимость. Я познакомился с идеями Роберта Киосаки и, собственно говоря, мне всегда была интересна арендная недвижимость. Потому что ну, это можно потрогать, это не какие-то компании. То есть я не могу разобраться в деталях их бизнеса, но арендный бизнес мне был понятен. Покупается что-то, сдается в аренду, тебе платят платежи, есть какие-то расходы, есть какие-то налоги. Относительно простой бизнес. И с 2014 года мы запустили 34 доходных студии совместно с моей супругой. И мы инвестируем не только в жилую недвижимость, у нас есть коммерческая недвижимость, офисная, апартаменты, есть даже промышленное помещение, которые сдаются под производство и под склады. И в целом ну это классный арендный бизнес, но есть одна проблема, то что о, инфляция в России лишает тебя премии за твой риск и за твое активное участие. То есть ты активно участвуешь, ты ездишь на объекты, встречаешься с арендаторами, но при этом ежегодно 10% ты отдаешь дополнительно, помимо всех налогов, в виде инфляционных отчислений. Ну меня этот вопрос не устраивал и поэтому, ну помимо всего прочего мне было интересно, как инвестировать в валюте в ту же самую недвижимость, как отбирать ее, и при этом желательно, чтобы я не выезжал на место, то есть ну, не нужно было каждый раз вылетать на сделку, идти к нотариусу, подписывать документы. И когда я только начинал заниматься недвижимостью, у меня была идея запустить 100 доходных квартир, потому что ну, мне казалось это классно, когда тебе приходит 1 миллион рублей хотя бы на руки чистыми с арендой недвижимости. Да? Проблема была именно в слове рублей. Да? Как бы и... Но, кстати, забегая вперед, в конце видео расскажу, что я все-таки реализовал эту мечту. Давайте начнем с того, что вообще мешает запустить 100 доходных квартир. Потому что первое, для того, чтобы запустить доходную квартиру, нужен примерно капитал 1 миллион рублей. То есть нужно инвестировать, нужно иметь деньги на первый взнос и нужно иметь деньги на ремонт. Да, там существует вопрос, там, как это финансировать, но не суть. Как правило, следующая доходная квартира требует еще миллион рублей, следующая еще миллион рублей, следующая еще миллион рублей. На вторую и третью ипотеку дают плохо и дают не всем. То есть банки на самом деле не очень хорошо любят э, такие сделки, особенно если у нас пятая, шестая, седьмая. Рекорд, рекордсмены в нашей тусовке делают и 12 и 13, но это нужно прямо быть решительным. Соответственно, кредитное плечо. Тоже проблема, когда а ты первый взнос платишь 15 процентов. У тебя кредитное плечо 85, то есть большую часть денег забирает банк и это на самом деле неприятно, это классно, когда они выплачиваются, все нормально, но когда что-то идет не так, то часто можно уходить в убытки и, собственно говоря, инвестиции уже не становится такой привлекательной, как была в начале. У квартир может быть низкая ликвидность, то есть если ты их разделил на студии, у меня первая квартира трехкомнатная в четырех километрах от Пхада, мы ее разделили на студии на 6 комнат, у меня самая маленькая комната была четыре с половиной квадратных метра, без окна, там была кухня. Так вот, мы такую квартиру продавали целый год, то есть мы зашли, захотели выйти из стратегии и она продавалась год. Если ты хочешь продать реиты то нужно просто открыть телефон и продать акции, все. Соответственно, банки отказывают в следующих ипотеках. То есть ты один, два, три запустил, потом уже запуститься сложно. То есть после доходного дома мне было сложно получать следующее одобрение по ипотеке, потому что условно это очень большая сумма кредита. Нужно активно участвовать в проекте, нужно выбирать, запускать, часто управлять, либо искать управляющих. То есть это всегда не безусловный пассивный доход может быть скрытый геморрой, которым придется заниматься. Есть штурмовые конструкции, которые мы любим использовать. Мы делим на студии, мы используем посуточную аренду, и здесь кроется проблема то, что если ты хочешь заниматься доходными квартирами, это классно, но они у тебя математически должны сходиться в точке просто длительной аренды через управляющую компанию. Если тебе приходится заниматься самому, делить на студии и заниматься еще посуткой. Только чтобы чуть-чуть выйти в плюс, это не та история, которой стоит заниматься, поверьте. Поэтому нужно просто поискать какие-то другие варианты для инвестирования. И есть еще одна вещь, я не знаю, если вы инвестировали, вот напишите тоже, насколько это соответствует вашим ожиданиям. Кстати, будет полезно, если вы поделитесь своим опытом, потому что я говорю именно о том, что, с чем я столкнулся на пути, когда я просто хотел реализовать 100 доходных квартир. Потому что реальная доходность может отличаться от ваших фантазий. Вы на бумаге говорите, у меня вот так вот, но когда ты там не учел комиссию, мелкий налог, налог на имущество, там где-то отремонтировал, где-то покрасил, где-то сантехнику поменял, реальная доходность она тоже может отличаться от той, которую вы себе нарисовали в голове. Средняя доходность квартир в Московской области это где-то 23-30%, от 23 до 30%. И из этой суммы 10% мы отдаем в виде инфляции, показатель за последние 10 лет. Казалось бы, ну, что не так? Не так именно то, что, блин, ты получаешь 13% чистые с учетом инфляции, но при этом испытываешь кучу геморроя. И я начал искать, а как можно сделать так, чтобы не испытывать этот геморрой, получать в валюте, покупать на любые суммы, и при этом все остальные вопросы будут решать другие люди. И я на 153 доллара купил апартаменты в 181 городе США. Картиночка будет вам на экране, это РИИД, АВБ, Лонбэй, они инвестируют в апартаменты класса на побережье преимущество. То есть это, это альтернатива отелям, да, это если развивается Airbnb, для них это классно, потому что у них заполняемость растет, и при этом это премиальная недвижимость на побережье. Это поезд Sunbelt, так называемый, в котором, ну, очень много туристов. У него рейтинг надежности А-, то есть, опять же, выше у российской, чем у Российской Федерации, почему-то в последнее время часто приходится об этом говорить. Сразу хочу сказать, что о, это рииты, ну, во-первых, с учетом того дисклеймера, который был в начале, мы инвестируем по чуть-чуть в рамках пенсионного портфеля. То есть есть несколько стратегий и конкретно рииты для нашего пенсионного портфеля мы отбираем таким образом, чтобы они были большие, имели высокий рейтинг надежности имели десятилетнюю историю и более увеличение дивидендов, в нашем портфеле есть компания, которая увеличивает дивиденды 52 года подряд. Представьте, она пережила консерваторов, демократов, депрессии, инфляции, запрет долларов, все, что можно, но она продолжала увеличивать дивиденды. Это, ну, немного говорит о том, насколько компании в принципе, надежная, в которую мы инвестируем. И когда ты инвестируешь в такие компании, ты инвестируешь ради того, чтобы они увеличивали тебе дивиденды и платили их, безусловно, особенно, когда случаются проблемы, соответственно, есть и вторая стратегия, когда мы находим недооцененные компании, которые выходят из кризиса, мы их покупаем, и они ну, показывают очень классный результат. Соответственно, давай теперь про рииты, почему рииты интереснее. Первое, их можно покупать регулярно на небольшие суммы, то есть не нужно 1 миллиона рублей для того, чтобы запустить очередной доходный объект. Нет налога на прибыль, рииты освобождены от этой истории. Когда ты продаешь недвижимость, ты плачешь налог на прибыль, и твой доход сразу уменьшается, это на самом деле очень важная история. Потому что корпорации налог на прибыль не платят, даже если они внутри продали свою недвижимость. У ритов низкие накладные расходы на покупку-продажу. То есть, если вы оформляете сделку, вам нужно заплатить нотариусу, риэлтору, документы в МФЦ, госпошлину, слетать туда-обратно. То есть это расходы. На самом деле, чтобы продать РИТы, вам нужно просто поднять мобильный телефон и продать свои акции. Они ликвидны они диверсифицированы, то есть в отличие от того, чтобы просто купить одни апартаменты в США в каком-то одном комплексе, я за 153 доллара купил апартаменты, долю в апартаментах в 181 городе США, и они растут, вот это тоже интересная история, то что РИТы растут лучше, чем обычные недвижимости, казалось бы, за счет чего? Там есть компания, которая берет какие-то дополнительные расходы, но надо понимать, что REIT по своей конструкции должен выплачивать 90% своего дохода именно в виде дивидендов, он не может их реинвестировать, там какую-то часть может, но в основном РИТ растут за счет двух вещей. Первое – за счет выпуска новых акций, и второе – за счет э, привлечения кредитных средств, то есть использования кредитного плеча. Причем, в отличие от недвижки, когда мы покупаем недвижимость, мы используем кредитное плечо 85% процентов там делать первый взнос. У риитов норма считается от 30 до 40% от стоимости активов. То есть гораздо менее закредитованные менее рискованные компании. То есть, и растут они быстрее просто за счет того, что у них все дешевле. Одно дело вы ремонтируете одну студию там, или перекрываете крышу, другое дело, когда РИТ приходит и там, управляющая компания меняет тысячу крыш, для них это естественно будет дешевле и на этапе обслуживания, и на этапе строительства. Компании с высоким кредитным рейтингом имеют очень хороший доступ к кредиту. Если в среднем в России кредитная ставка по ипотеке от 10%, если мы не берем там всякие суперпрограммы, под которые почти никто не подходит, то о, компания с рейтингом надежность минус может получать кредиты там под 3% и там может их пролонгировать, может выпускать облигации, которые вообще в принципе не обязаны возвращать тело инвестиция, а просто платить процентов сколько, сколько они хотят. Соответственно, они имеют доступ к дешевым кредитам, они также имеют доступ к акционерному капиталу. То есть они могут выпустить акции под существующий денежный поток и купить новый объект с большей доходностью, чтобы выиграли и новые акционеры, и существующие. Поэтому мой выбор однозначно это фонда недвижимости, которые платят в валюте, и я рекомендую вам, чтобы разобраться в этой теме подробнее, переходите в бесплатный эфир, ссылка будет под видео. И, собственно говоря, увидимся там.